Есть женщины, которых любят, А есть, с которыми грешат, Одних целуют просто в губы, С другой целуется душа. Есть женщины, которых помнят, И есть, которых предают, Одни, как тихие летний омут, Другие, дьявола приют. Есть женщина, из чади ада, Изъяна в зависти и зла, И есть Господняя награда, Где море света и тепла. Есть женщина-императрица, В которой мудрость, вера стать, И с нею хочется летать, Как в поднебесе в синем птица. Есть женщина-скольжение тьмы, И есть полет души безгрешной, Она, как песнь над лугом вешним Сердца пленяет и умы. Достоинств всех не перечесть, Как и количество пороков, Но будем выше всех упреков. Спасибо Богу, что вы есть.